Короче, друзья, заходит мужик в баню, а, снимает трусы, и его мужики, которые... А, бля, кто-то меня сбивает, не сбивайте. Короче, друзья, заходит мужик в баню. Ну, Диман, ну, бля... Мы кушаем, а ты нам про баню, про бля, размеры рассказываешь. Дай покушать-то. Вообще-то люди обедают. Дома занимаются в среду и а дома света нету. Я дома, блин. Я приеду темно, уеду да. темно. Вот. Что, потом рассказывать? Ну да. Ладно. Так, какой еще анекдот прикольный, я знаю. А, короче, друзья, это.. Ну, а а... Коля. Ну, Коля, расскажи анекдот. Какой-нибудь. Ну вот и ешь, рассказывай.